I think the girls with their nails are всем привет ребят ну что у нас сегодня очередной тест будем тестировать с вами Наверное, идеальную сборку, но у меня есть тоже сборка немножко другая на моем аккаунте. Мы обязательно сравним этих два героя. В общем, у нас сегодня мастер рун, максимальные прокачки. К сожалению, огненки нету эмблемой, поэтому пришлось поставить огненку талантом и убрать стойкость. У меня со стойкостью священный огонь десятый. Ну, самая-самая большая боль на этом аккаунте и у людей, которые играют с донатом на сервере, это нехватка питомцев. А, такой вот рудик донатный герой, которого нет. Вот так вот. Наверное, если бы они его ввели питомцев, они бы больше на питомцах заработали, нежели, наверное, сейчас наимбовых героев здесь. Так, аккумулятор садится. В общем, священный суд седьмой, то есть максимальный. И в снаряге он собран полностью на уклоны. То есть все полностью пятерки уклонения. В общем, такая вот сборочка. Поехали посмотрим, как он будет уклоняться, не будет уклоняться, что он сможет вообще сделать против других топовых героев. Все-таки уклонение это вам не слабо и не хило, полностью все уклоны. Ну, чем могу сказать? Держится пока что. Зефир, как видите, миссает конкретно. Напали, называется на базу. Прикольно, нету никого вообще. Интересно, сколько отхил трудика будет. 300. И то это, при том, что не максимальный. Восьмой скилл. 372к, почти 400. Я думаю, там за 400 перевалит. На максимальном. Ну, а он бьет, Зефир пробивает... Ну, по сути, фигню вообще. 90к. Ну, Зефир его не убьет. То есть, для Зефира этот герой просто неубиваемый. Давайте против других протестируем. Там, где больше есть. Ух ты, тут спектр есть. Интересно. 4000 мы получаем. Э -э по 200. 370 восстановили. Да. левая жестко. Ну, Видите, попадают При том, что у нас Нормально так уклонение на героя 14 тысяч Видите, попадают а, Давайте другой вариант Потом у него С уклонами, я не помню Вот, 20 Сделали 20к Правда, у нас нету отхила То есть я у себя рассматриваю вариант Я буду делать Тест у меня там на жизнь полностью будет, плюс обряд лечения, как вариант. Ну, смотрим, что у нас получится. Все, он включился. Ну, в таком варианте, смотрите, вот, разница, да, 14 и 20 тысяч плюс. По-вашему, герои уже просто тупо миссы пролетают. Ну, единственное, надо думать над отхилом. Без отхила это, конечно, жесть будет. Мисс, мисс, мисс. Не, ну он крутой. Это бездонатный герой, которым реально кайф играет. Правда, на него надо потратиться, но я вам скажу так. У кого... Ну, смотря, все зависит от того, на каком вы сервере играете. Так, вот отлично, спектры пошли. Если у вас нету возможности там собрать барда, как на некоторых серваках, то это идеальный вариант для безгибли особенно если у вас питомцы хорошие влили в него ресурсы и не паритесь в принципе в таком варианте даже спектр наверное не настолько страшный потому что в большинстве случаев по героя просто миссуют. Но это у нас герои без воодушек. Сейчас попробуем напасть там, где есть воодушевление. Сегодня топы не особо попадаются нам. Так, вот, отлично, землеройка, и все остальные. Наверное, здесь он тоже отлетит. Только так. Не, миссают, смотрите, мисуют Вообще отлично. Он крут вот даже отхила не надо тут знаете у меня вопрос что же все-таки лучше ему поставить при таком такой сборке обряд либо SS-обряд вот бы хоть как-никак хилился собой хотя бы пару раз SS конечно круто против дамага они его там дамажат вообще фигню по сути плюс его Стройка, ну вот опять же вопрос для героев со стройкой мы не всегда ставим Саску, потому что она в дальнейшем получается бессмысленно. Она работает только до его скилла, ну, до включения скилла нормально, ну плюс дает дополнительно увеличение отхила. По сути дефа, э, ну как бы ограничения она не меняет, то есть у вас остается э, ст стандартный входящий урон. То есть понижение у нас идет только за счет огненки. Вот, поэтому вопросы Саски, ну такой, это чисто для отхила, да. Для дефа, наверное, все-таки будет обряд лечения. Плюс он увеличивает количество жизни, плюс дает возможность как-никак ударить хоть раз и хоть какой-то отхил получить. Охрен знаю. То есть тут надо тестировать. Но ну, а Саской, видите, тоже. Если на вас будет недомогание, от, от хила тоже никакого толку не будет. Ну, здесь получается, уже не работает. Ну, убить его нереально сложно. Единственный вариант это только спектр. Если вы зависнете где-то на ком то противнике, и не будет, у него не будет спектра, вы не будете его включать, все. То есть, любой топ... Таким образом проходится. А, так, суки, поехали. Сбегаем на аренку. Да, на арене у нас тут супер жесткие противники. Сейчас будем их избивать. То есть я вот пока не знаю, не особо ССК на нем уверен, потому что деф по сути Не работает, это то же самое Что ее Фрея поставить Исмысленно Но с другой стороны, если брать пачку И будет ворожей, то конечно Отхил будет жесткий, но опять же Надо учитывать, то если вы будете хилить Свыше 70%, его могут Заблокировать, убить То есть тоже есть нюанс То есть надо все Изначально продумать для чего и где вы хотите его использовать. Ну посмотрите, вообще просто песня. Как он станет их. Парализует так, как надо. Ну дальше, конечно, тут домах у него смешной. Да, нету тут нормальных хороших противников. Тут вообще просто всех нафиг вынес. Ну, плюс то, что, конечно, он бьет по всей карте, автопрокер. Ну, плюсов этого героя, я не знаю. Наверное, 90%. С минусов я даже не знаю. То есть тут... Такой герой интересный. Самое главное, что он бездонатный. Но выбить его просто нереально. Ну, здесь только мы нахватались с этого с острова. Так. Вот Фрея есть, интересно, поехали. Вот миссы заодно проверим. Вот посмотрите, как он обездвижил сразу нескольких героев. Вообще песню Ворожей даже не добежал. Ну вот сейчас все, его хрен сольют. С уклонениями это еще дополнительно миссы. Ну не знаю, мне кажется, такой вариант самый оптимальный. Просто единственный вопросы из Саски. Нужна ли она или лучше все-таки обряд лечения. Хотя обряд лечения тоже может усилить его свыше 70%. И соответственно его тоже сольют. Если хороший дамаг будет. Не, супер. Я жду уже форты. Потестировать его на фортах. Посмотреть на этих выходных что с этого получится. На фортах он должен быть офигенным просто. Вот его умение, видите, сработало. Больше дамага наносит. Так, в районе стока умение лям. Усилка его. Такс, Поехали останем еще здесь, посмотрим, что он может здесь и буду уже у себя тестировать своего, смотреть, у меня немножко по-другому будет собран, ну и заодно проверим, так, блин, немножко не так напал, Тьф, Махат будет вообще просто стычки вышитал. Так, ну, в принципе, что не так? Так, напали. Смотрим. Для PvP локации это просто идеальный вариант. Да, видите. Попали. Ну, а так, посмотрите, сколько они его дамажат. И сколько они его будут еще дамажить. Жесть Просто. Ну, если, если бы у нас был суперпад с уклонением, да, там первый, который с отхилом, его бы хрен слили. То есть его даже здесь, смотрите, сколько мы держимся, ä, еле добивают. Из-за того, что спектра нету, если вы попадете в забана такого, вы его не пройдете просто. Без спектра. То есть без спектра это просто нереально его убить. Единственный вариант, если у вас дамага будет дофига, и вы сразу просто его затопчите. Но при том, что здесь уклонение по нем, надо еще попасть, соответственно, вам надо нормально иметь точности. Вот посмотрите, здесь герои у нас без точности. Они просто по нем даже не попадают. Вот так вот. Герой довольно-таки интересный. Как без донат, я не знаю, это реально. Топчик. В общем, вот так вот, такой вот герой Такая вот сборочка Единственный вопрос По поводу СССР Все, пишите комменты, ставьте лайки Ждите новых видосиков Всем удачи, всем пока